Одиннадцатый аркан «Сила». Изображение карты. Девушка в порыве страсти обхватила громадный столб фалос. Но что же делать дальше? Напряжение ее тела свидетельствует о безуспешных попытках справиться с ним. Объект желания ей явно не по зубам. Значение карты. Экспансия индивидуума. Захват. Наступление. Личная активность – сила и энергия в самых разнообразных проявлениях, которые не могут, однако, найти достойного применения. Непоколебимая уверенность в себе – храбрость, активность, твердость, энергичность – одна большая страсть, но и несоразмерность, несоответствие. Карта может указывать на явное неравноправие между партнерами. Это может быть физиологическая, возрастная, эмоциональная, интеллектуальная, социальная и другая несовместимость. Браки должны быть равными. Во многом эту фразу можно отнести и к сексуальной связи. Состояние. Человек замахивается на очень привлекательный кусок – но, к сожалению, он не может завладеть предметом своего вожделения, сила которой нет достойного применения. Для того, чтобы управлять эмоциями, необходима большая внутренняя энергия, сила разума. Характеристика отношений Отношения двух очень разных людей. Они хотят быть вместе, но это невозможно по многим причинам которые вылезают наружу при первой же попытке сближения. У одного из них есть желание заполучить партнера насильно, обладать им вот что бы то ни стало, подпитаться за его счет. Мелкие незначительные мелочи, которые при развитии отношений могут вырасти в колоссальные проблемы. Физическое состояние, сексуальная несовместимость, разница темпераментов. Чувство Очень эмоциональная и сексуальная карта. Человек имеет огромный потенциал. Однако вся энергия остается невостребованной. Чувства неудовлетворенными и никому не нужными. Жадность. Болезненная безысходная страсть. Кажется, чувств так много, что они охватывают собой весь мир. Но мир и главный партнер, увы, почему-то остается глух, и индифферентен крику души вопрошающего. Предупреждение карты. Поставлена слишком высокая цель или невыполнимая задача. Прежде чем ввязываться, просчитай, хватит ли сил. Сможешь ли ты справиться с таким партнером? Соответствуешь ли ты ему? Совет карты. Важна не победа, а участие. Даже если силы не равны, не упустите шанс. Не догоню, так хоть согреюсь. Что-то от этой связи ты, конечно, получишь. Хотя бы просто новый опыт. Астрологическое соответствие – весы. Это соответствие указывает на необходимость соразмерности. Весы – жесткий знак. Их чаши очень сложно уравновесить. Они всегда бросаются в крайности. В эмоциональной сфере неуравновешенность, любвеобильность и непостоянство в увлечениях.